Она говорит, у меня есть одна особенность, я всегда все додавливаю, довожу до конца. Очень часто человек начинает о чем-то думать, после этого начинает что-то предпринимать, и на пятый-шестой день у него исчезает желание этим заниматься дальше. Вот такие люди, это люди, которые не додавливают то, что они хотят сделать. У меня есть уникальное качество, это уникальное качество заключается в том, что я, если что-то задумал обязательно стараюсь всеми путями задуманное реализовать. Таким образом, практически всегда меня ждет успех, и практически всегда предпринимательство мое успешное, правильное, но или неправильное. Тем не менее, как показала моя жизнь, я могу сказать, что одна из особенностей моего безбедного существования заключается в том, что я всегда был решительным человеком и додавливал каждое свое мероприятие до самого